Песня называется Русское море. Так в давние времена было одно из названий Черного моря. И где-то, по-моему, в 95 году мы отмечали 75 лет, как оттуда ушли, ну, белая армия или как угодно. В общем, ушли последние корабли после Гражданской войны. И мы прошли этим путем, частично хотя бы там. Это я, коммунист, советский полковник. Но это общая трагедия. И как раз в те года нам, советским военным, пришлось пережить почти то же самое. Поэтому я и написал вот такую песню. Нам опять уходить Наше русское море Из неправой страны что отчизной была Нам опять поднимать В одиноком просторе На грудь с деньгах Не сдавшиеся пила Нам опять вспоминать Скалы русского Крыма Севастопольский речь И Малахов курган Нам опять объяснять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 из России уходят ее корабли. Нам опять уходить в наше русское море,